Пока некоторые, заметьте не я это сказал, играют в различные мультиплатформы, типа Боба стоимостью как шкура панды, я решил сдать муклатуру, старые пивные бутылки и прикупить себе в коллекцию еще один эксклюзивчик. Совершенно детский и очень умилительный сорванец развернутая история, он же Tiaraway Unfolded, надеюсь я его произнес правильно. Это полноценный эксклюзив, раскрывающий потенциал PS4 гейминга, больше чем многие серьезные проекты, первая часть которого вышла, кстати, на портативной консоли PlayStation Vita. Игра «Сорванец» обошлась мне чуть больше 300 рублей на очередной цифровой распродаже, и это весьма аппетитный ценник для эксклюзива. Совершенно уникальный визуальный стиль и неповторимая музыка в этой игре делают из обычного, хотя чего тут обычного, платформера реально интересную историю. Сказку про посланника. Конечно, музыка и бумажный стиль понравятся далеко не всем, например, тем, у кого нет души. У нет души. Да-да-да, вся игра выполнена в стиле бумажной подделки. Главный герой, весь мир и населяющие его существа сделаны из бумаги и картона. Даже лужи, речки и брызги воды и вообще в принципе все эффекты, все, абсолютно все стилизовано под бумагу. А враги в игре сделаны из газеты. О боже мой, как же это символично, враги из газеты. Вроде звучит прозаично. Бумажный мир с бумажными героями. Но играется и ощущается просто по-детски великолепно. Вообще, выбрав... Такую стилистику разработчики упростили себе работу и дали нам возможность немного менять и преображать мир под себя. Что ж говорить, несмотря на то, что в игре Сорванец кастомизация персонажа заключена в наклеивании на главного героя различных бумажных деталей, это дает довольно широкие возможности для создания оригинального образа конверта с ножками. Да, мы играем за конверт, слава богу не за закладку. Помимо того, в игре можно придумывать и создавать свои украшения. Более того, сама игра не раз прибегает к помощи игрока для создания некоторых незначительных, но приметных деталей игры, привнося в визуал игры частичку фантазий самого игрока. Под конец таких деталей набирается огромная куча. И игра начинает походить на бумажную подделку под кокаиновым приходом Хотя о чем это я? Она изначально ощущается как лютый рейф в детском саду Дизайн уровней в игре также на высоте по-моему, это единственный платформер, который вместил в себя столько разнообразных форм взаимодействия с окружающим миром. Сами по себе уровни самобытны и оригинальны, совершенно не похожи друг на друга. Плюс ко всему, возможность преображать мир своими подделками идут игре только на пользу. В этом мире есть джунгли, снежные горы, пустыни, океаны, пещеры, даже город с какими-то непонятными существами, предположительно рыбами. Последний уровень вообще лютый сюр, который авторы придумали на отходосах после Narco в детском саду. Для детского творения игра весьма приятна и трогательна и не настолько произоична, как многие другие конкуренты. А эти умилительные грибочки, которые втарят грибочком на геймпаде, просто ми мими. -ми -ми -ми -ми. Геймплей в игре, как я уже и говорил, раскрывает всю специфику контроллера PlayStation 4. Вообще на оплойке выходило не особо много игр, вмещающих в себя так много механик, связанных с уникальностью контроллера PlayStation 4. И поиграв в эту игру, я еще раз удивился о том, насколько многофункционален и недооценен данный девайс. Сорванец использует сенсорную панель и все ее функции, гироскопы, даже световой индикатор, хотя индикатор используется весьма условно. Помимо стандартных механик платформеров в виде прыжков через препятствия, пропасти уничтожения противников на манер Марио, в игре круто реализованы магнитные стенки, правда, они здесь клеевые. Стрельба из геймпада, использование кнопок как предметов интерьера, управление ветром при помощи сенсорной панели — это вообще безумие какое-то. это далеко не весь список возможностей геймплея. Сорванца. По ходу игры главному герою придется не только побегать и подраться, но и полетать над миром на бумажном самолетике, покататься на бумажной боевой свинье. Ей, конечно, далеко до свиньи с вселенной «Властелина колец, и она не срет, как кони в RDR 2, но все же вполне добротно выполняют функции ездового животного. Ну что-то я отвлекся. В серванце также придется побегать с напарником, стать комочком бумаги и передвигаться перекатом. Как вы уже поняли, довольно Довольно много взаимодействует с окружающим миром. Единственное, чего тут нет, так это пресловутного стелса, который суют почти во все что угодно. Хотя некоторые подобие, отдаленно напоминающие стелс, тут мельком встречаются. Глядя на все это великолепие, у меня возникает один единственный вопрос, который не давал мне покоя. Почему? Но почему никто не использует все функции геймпада на полную катушку, как делать сие творение? Почему только в этой игре световая панель геймпада на манер окаса урона приводит выступление и безумие одних, а других в трепет и страх? Почему в этой игре для гироскопа геймпада придумали сразу несколько геймплейных механик? И почему я, 30-летний дядька, играю в игры в 6+. Правда, благодаря именно такой реализации управления возникают сложности с прохождением, ибо нужна хорошая сноровка для для того, чтобы одновременно нажимать все кнопки, шлепать по сенсорной панели и гироскопом. Вылавливать летающего обрывка, так называются, собственно, враги в этой игре. Но по большей части игра проходится весело и задорно, где-то за 8-10 часов. А если выполнять все побочки и искать все секреты, то ну 10-15 часов. Отдельная история это прорисовка собственных деталей игрока и окружающего мира. К сожалению, рисовать приходится на маленькой сенсорной панели. И сделать художественный шедевр не так-то и просто, но все же что-то оригинальное можно выдать. Но и без прорисовки тут довольно большое количество готовых украшений для преображения персонажей и окружающего мира, которые покупаются за конфетти. Конфетти – это внутриигровая валюта, разбросанная по локациям и получаемая за прохождение побочных миссий. Короче, куда они перни, все везде это конфетти. Кстати, как бонус по ходу прохождения игры можно открывать развертки персонажей из игры, распечатывать их на принтере на бумаге и собирать и клеить вручную. То есть вы можете собрать целую коллекцию персонажей из бумаги у себя дома. Таких фан-сервисов вообще в принципе в играх мало. В целом, геймплей рванца довольно хорошо размазан по всему протяжению игры и на каждом этапе прохождения радует чем-то новеньким. Сюжет в этой игре, как вы уже поняли, ориентирован на детей, от 6 лет и старше. Поэтому не удивляйтесь тому, что с экрана с вами, как с малолетними имбецилами, будет разговаривать аппликация. Вскоре вы к этому привыкнете, начнете пускать слюну и сать штаны. Ну а если серьезно, игра Сорванец по ходу всего прохождения старательно ломает четвертую стену и общается с тем, кто держит геймпад. Но вообще весь сюжет крутится как раз вокруг проломленной четвертой стены. В нашем случае это не стена, а небо, в котором зияет дыра. И при наличии камеры для PlayStation 4 из дыры видно реальный мир. То бишь вас, если камера направлена на вас, а не куда-то в угол, как у меня это было в основном. И из этой дыры сыплятся враги-обрывки. А главная задача героя заткнуть дыру и нейтрализовать обрывков, несмотря на детский нарратив и забористую дурь, которую употребляли создатели игры, хотя почему несмотря, благодаря всему вышеуказанному в игре имеется даже несколько весьма выразительных персонажей и несколько легких сюжетных твистов и минимум нагрузки на мозг, так как игра в первую очередь детская, хоть и упоротая. Ну и по большому счету особо про сюжет в силу его простоты рассказать больше и нечего. Лично меня сам сюжет не особо мотивировал проходить игру, а был всего лишь приятным дополнением к прекрасному визуалу и геймплею, которые как раз-таки толкали каждый раз меня на то, чтобы я включил приставку и посидел еще часик-полтора над этой приятной сказкой с хэппи эндом ну и как итог, сорванец, развернутая версия является самым дешевым эксклюзивом, купленным мной, при этом самым необычным и выделяющимся платформером, в который я играл на PlayStation 4 поэтому всем, кто хочет окунуться в интересную сказку, проходящий конверт и испытать все возможности своих геймпадов, советую приобрести эту игру, а уж цена 300 рублей с копейками, вообще не деньги для эксклюзива на PlayStation 4 ну и на этом в принципе мой коротенький обзор заканчивается, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно приходите к нам еще. Всего хорошего, пока-пока.